Друзья, шалом! Мессианская община Шавей Цион. Мы опять коротко, коротко о разных вопросах, которых нам задают. По-прежнему вещи, связанные с карантинами, актуальны. Поэтому во время карантина сильно не бойтесь. Смотрите вверх, в небеса. И молитесь, чтобы Господь хранил. Провозглашайте 91-й псалом, или по-русски он 90-й псалом. Там, где говорится, что под крыльями Всевышнего я укроюсь. Почему? Потому что ты избрал его, и он верен тебе. Я очень советую быть вере и оптимистами, и поддерживать других людей, потому что многие люди иногда поддаются атакам страха, беспокойства, харада на иврите. И очень важно, чтобы мы могли наставлять таковых. Поддержать, потому что ты сам не всегда бываешь на коне. И важно, чтобы ты поддерживал и тебя поддержит. Сейчас я хочу поговорить немножко о вопросе, который нам задают: что во время наших выступлений мы часто э, юморим или юмора много, и насколько это свято и правильно. Вы знаете, друзья, э, есть такое понятие легализм все строго. Все жестко. Я уверен, что наш Небесный Отец, он не такой. И мы можем смеяться. Писание запрещают нам надсмехаться. Но смеяться, шутить, достойно шутить, это нормально. Потому что это часть нашей человеческой природы. И вы знаете, ты не будешь более святым, если из тебя не выдавить никакой улыбки. И наоборот. Во сказанное слово или притча или забавная история могут поддержать тебя. Я уверен, что так поступали все. Вы скажете, покажи место Писания. Я не уверен, что Писание оно буквально освещает каждый-каждый момент нашей жизни. Писание говорит, смехотворство, то есть, или насмешки не допусти. А быть человеком, который ободряет других, я думаю, это тоже... Частично дар, и стоит таким даром пользоваться правильно. Пусть Бог благословит вас. Будьте смешливы и не надсмехайтесь, но улыбайтесь и ободряйте. Будьте веселы. Написано «С радостью смотрит в будущее». И это тезис, который приписан благословенной «Эшетхайль» жене достойной, весело смотрит в будущее. Всем нам давайте будем смотреть весело в будущее. И пусть будущее с верой в Ешуа, Мессию, не посрамит нас.